Игорь Мерлин.com представляет. Привет, дорогие друзья! С вами Игорь Мерлин. И это очередное предзадание, которое необходимо обязательно сделать. Что я вам хочу сказать, дорогие мои, что мы с вами находимся, ну, я бы сказал, прямо на театре военных действий. Это война, детка. Понимаете, о чем я? Все время приходится нам бороться за свою жизнь. Нет такого, чтобы все было гладко, все было чисто, все было сладко, полно денег, полно там чего хочешь. Все время приходится что-то делать и каким-то образом бороться. Обязательно, без этого не получается, чтобы все прошло гладко. И вот э, мы с чем-то боремся, друзья. Мы боремся с тем, что есть масса всевозможных помех разных внутренних внешних какие-то на нас воздействия ситуация действует на нас наше окружение действует какие-то внутренние установки и так далее и так далее и так далее и они все равно есть без них никак нельзя у одних эти блоки большие огромные которых не пускают у других маленькие которые мешают но их много вот и Основное, что надо сделать хотя бы для того, чтобы получить первый импульс, чтобы преодолеть это, надо посмотреть на себя, посмотреть внутрь себя и признаться, что да, у меня есть такие блоки, да, есть у меня такие, если вы их знаете, конечно, а вы их наверняка знаете, потому что я вижу в комментариях, то вы пишите про это. Итак, друзья, само задание заключается в том, чтобы вы написали три... 4-5 таких вот, может быть, это блоков, может, преград, может, деструктивных программ, которые у вас есть, которые вы знаете. Может быть, вы считаете, что это какое-то проклятие, может быть, считаете, что какой-нибудь отворот на деньги там. Вот напишите, вот как вы считаете, что вам мешает быть счастливыми, богатыми, здоровыми. И, конечно, посмотрите, что у других людей есть. Обязательно, друзья, поставьте лайк, сделайте репост, поставьте хэштеги. Подробная инструкция под этим видео. Прочитайте, что я там написал. Вот. И э, я вас жду на нашем марафоне. Друзья, приготовьте себя для того, чтобы получить в вашу жизнь по-настоящему мощные результаты. На этом все. С вами был Игорь Мерлин. Пока-пока.